Апартамент с одной спальней находится в комплекс Pacific, это солнечный берег, диван, диван двухспальный. холодильник, микроволновая печь, зона кухни, стиральная машина, Стол раскладывается. Спальня. Шкаф. На кухне есть вся необходимая посуда. Абсолютно все для приготовления еды. Электрическая плита, ванная комната, душевая кабина, бойлер, горячая вода. и выход на балкон пить на улицу можно спокойно выходить на балкон как шума большого нет вмещает три гостя можно четыре очень уютный апартамент находится на четвертом этаже лифт есть всегда рабочий Центр Солнечного берега Пасифик один.